Человек никогда не должен прилагать усилия, чтобы что-либо изменить Потому что от самого усилия все только усложняется Вместо того, чтобы стать проще Ваш ум к чему-то привязан И тот же самый ум пытается стать непривязанным Самое большее ему удастся подавить привязанность но настоящей непривязанности так никогда не получится. Чтобы пришла настоящая непривязанность, он должен понять, почему существует привязанность. Не нужно торопиться ее отбрасывать. Лучше посмотрите, почему она существует. Просто загляните в ее механизм. Поймите, как она устроена, как она вошла в вашу жизнь какого рода неосознанность, какого рода обстоятельства помогли ей возникнуть. Поймите все, что ее окружает. Не торопитесь ее отбрасывать, потому что те, кто торопится отбросить, не уделяют достаточно времени, чтобы понять, что это такое. Поняв, вы вдруг видите, что привязанность выскальзывает у вас из рук, и нет никакой надобности ее отбрасывать. Ничто не имеет иной причины, кроме непонимания. Что-то не было понято, поэтому оно существует. Поймите, как следует, и оно исчезнет. Все, что затрудняет вам жизнь, похоже на темноту. Внесите свет, и есть только свет потому что самого присутствия света достаточно, чтобы темнота не могла более существовать.